Всем привет! Это канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов. И сегодня, накануне так называемой процедуры трехдневного голосования, стартующей уже в пятницу, мы будем говорить с журналистом, социологом и постоянным участником Форума Свободной России Игорем Яковенко. Игорь Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте все уважаемые зрители канала Форум Свободной России. Намеренно я не употребил слово «выборы», а назвал это процедурой трехдневного голосования. Я думаю, вы тоже наверняка не считаете это выборами. А как вы вот называете эту процедуру, которая предстоит в эти выходные россиянам? Ну, слушайте, здесь уже все по-разному упражняются, извращаются. Я думаю, что, ну да, действительно, это не выборы, это некоторые спецоперация, которую можно назвать электоральная процедура, можно назвать псевдовыборы. Но в любом случае понятно, о чем, о чем идет речь. Это некоторая процедура, которая по названию является выборами, по сути является манипулированием этой процедуры. Будут достаточно массовые, более массовые, чем обычно фальсификации, но здесь есть много вопросов, по поводу которых стоит, я думаю, поговорить. Потому что вот с самого начала говорить, что вот это не выборы, точка, ну, тогда в какой-то степени можно считать, что и Россия не государство, и россияне не народ. Да, это все тоже, вы знаете, это все вот язык некоторых метафор в которых надо, в которых надо э, разбираться, и метафоры мне, как публицисту, очень близкие и понятны, но жить в метафорах довольно сложно. Жить надо все-таки в более точных каких-то терминах э, и в более точных характеристиках. Вот так я длинно ответил на ваш вопрос. Да, как раз в продолжении того, что вы сказали, тем не менее, действительно, это некое событие, некая процедура, которая так или иначе все равно э, как бы политизируют да, людей гораздо больше, чем это происходит в довыборный период. Вот в связи с этим, какие ваши ожидания перед предстоящими выходными? Значит, ну ожиданий каких-то особых, отличающихся от общих настроений тех людей, которые так же, как мы с вами, относятся к путинскому режиму, таких ожиданий особых нет. Я думаю, что, безусловно, Власть сделает все необходимое для того, чтобы Единая Россия получила конституционное большинство. Я думаю, что значит, протестные настроения, которые, безусловно, есть, они нарастают. И по данным опросов Левады Центра, ну и, собственно говоря, по там, социальным сетям, по нашему окружению, мы видим, что страна очень сильно левеет. Особенно это произошло после так сказать, вот это вот пенсионные так называемые реформы, после того, как ограбили с пенсиями, нарастает разрыв между бедными и богатыми, страна нищает. И от, поэтому поливение, оно достаточно очевидно, оно достаточно оправдано, понятно и очевидно. И это, в частности, выразилось в последнем опросе Левада-центр, где, в общем, полевение достигло крайней точки. То есть, люди, порядка двух третей россиян, хотели бы возвращения госплана и распределительной системы экономики. То есть, это крайне левая позиция. Да? То есть, это позиция в сторону распределительной системы, в сторону э, планирования. То есть, это такое вот, ну, своеобразное равенство в нищете. И почти половина, 49% хотели бы вернуть политическую систему Советского Союза. То есть, это, это максимум. За, время, за последнее время. Что касается рыночной экономики, то там, если не ошибаюсь, порядка 16% этого хотят. Ну и плановая, плановая, так сказать. То есть, рыночная экономика совсем-совсем мало. И совсем-совсем мало демократия западного образца. То есть, на самом деле... Да, кстати говоря, путинизма тоже, в общем, не очень, не очень хотят. То есть, в основном это поливение. Это означает, что вот достаточно большое количество голосов, больше, чем все остальные партии, кроме «Единой России», скорее всего, наберет КПРФ. КПРФ как раз и придерживается Путиным для, того, для такого сбора левой части протестных голосов. Поскольку КПРФ во главе с Зюгановым никогда на власть не претендовала. Это совершенно безопасная структура для путинизма. Это одна из опор путинизма. И поэтому вот такая схема, когда протестные голоса, так сказать, они сваливаются как в такой резервуар, как КПРФ. Ну и дальше внутри КПРФ это все обрабатывается и конвертируется в поддержку Путина. То есть такая вот Своеобразная система конвертации протестных голосов в, в политическую поддержку путинизма. Потому что, на самом деле, вот происходит, я уже говорил об этом, это так называемые русские ножницы, когда население дрейфует влево, а власть дрейфует вправо. И вот это вот э, встречные курсы, когда они в противоположных направлениях дрейфуют, приводят к таким вот ножницам. Но э, конструкция Путинизма такова, что эти ножницы они не перерезают, не, от, не, отре, не отрезают, так сказать, голову власти, а они, в общем, каким-то образом конвертируются вот, вот эта вот уловка, когда э, часть голосов э, левого протестного электората собирает КПРФ, часть «Справедливая Россия за правду». Ну, еще вот тут Шевченко появился. Тоже примерно, так сказать, такого вот левого достаточно курса. И все это такие отстойники, такие ловушки для левой протестной части электората, которые своей риторикой собирают эти голоса, переваривают их, значит получив мандаты, конвертируют их в поддержку путинизма вот это то что будет происходить очевидно что в любом случае ну, по, если по-честному если так сказать по-честному считать то при максимальном использовании административного ресурса, Единая Россия, конечно, не набирает половину голосов, это очевидно, это вон, все просчеты. Ну, там есть 24 этих электоральных султаната, которые дают 7%, ну и плюс там примерно по 20%, по 20, там максимум по 25% дают остальные регионы России. Все это в сумме дает, ну, где-то... От там, 40 до 45 процентов голосов Единой России что-то там набирается с мажоритарки, но в любом случае вот, половины не, наби... не дотягивается. Остальное, это будут фальсификации. К ним готовятся, фальсификации будут больше, чем обычно, но они тотальными не, быть не могут, потому что в целом в ряде регионов там все-таки э, полностью закрыто наблюдателями Москва, Питер, целый ряд других регионов поэтому ну так вот да, процентов 15 наверное украдут ну может быть по стране в целом украдут процентов 18 и не думаю что больше не думаю что вот реально больше этого. да и не надо собственно говоря и не надо то есть сделано все ликвидированы все недопущены все наиболее сильные Кандидаты протестные, те, такие как Шлосберг со, со стороны демократов, такие как Потапенко со стороны таких вот э, умеренно патриотических э, оппонентов экономического курса власти, такие как Грудинин, как э, один из наиболее ярких левых кандидатов. Я сейчас не говорю о моих личных предпочтениях. Я бы, конечно, никогда не за Грудинина, ну, и за Потапенко тоже не проголосовал. Ну, вот Шлосберг это человек моих, примерно, взглядов. Но важно то, что власть заблокировала вообще всех более-менее ярких э, кандидатов. Ну, а с остальными там пытаются как-то расправиться. Про Вишневского рассказывают, что он очередной, кровав... там, ну, не кровавый, а такой фискальный навет на евреев э, в духе протоколов сионских мудрецов, что он там ратует за освобождение евреев от налогов. Ну вот, Но это на самом деле, вот это уже э, я уж не говорю там о двойниках, которые выставили против Вишневского. Э, это все свидетельствует о том, что власть не в состоянии нарисовать просто. Но вот в крупных городах, такие как Москва, Питер, Екатеринбург, власть не в состоянии просто нарисовать э, результаты выборов. Поэтому она вынуждена прибегать вот к таким вот э, странным телодвижениям, корчам, мероприятиям. Да, будут пытаться пальсифицировать, но в крупных городах не процентов Поэтому, конечно, э, какие-то э, небольшие шансы, на то, чтобы э, там, несколько человек, э, представляющих протестных, э, протестную часть населения России, оказалось в Государственной Думе. Такие шансы есть. Зачем это нужно? Это тема отдельного разговора. Вот. Поэтому здесь сейчас идет на самом деле на э, поле уже протестном игра власти. Для того, чтобы люди просто не пришли. То есть, власть сушит, лав, сушит явку для того, чтобы пришли те, кто голосует за Единую Россию. Ну, в крайнем случае, там за КПРФ. Но не пришли те, кто вот, представители протестного электората. А их очень много. Их ну немножко меньше половины, если брать тех людей, которые, так сказать, вообще э, имеют какие-то взгляды. И вот задача заключается в том, чтобы не пустить этих людей, не допустить их, и чтобы закрутить э, вот эту вот спираль молчания, которая порождает э, уныние, порождает безнадегу. Э, потому что известно, что когда, э, так сказать, если в обществе, захв... где захвачены средства коммуникации, и они подчинены власти, доминируют позиция, что все решено, все безнадежно, выхода нет, значит, надо смириться, либо валить, либо молчать. Ну, в этом случае закручивается спираль молчания, когда те люди, которые, может быть, даже в большинстве находятся, а сегодня протестное настроение в той или иной степени, несогласие с путинским режимом, это большинство населения. И вот они начинают ощущать, это большинство начинает ощущать себя меньшинством. Благодаря тому, что вот закручивается спираль молчания. И в этом случае... Да, действительно, заявление о том, что ничего не изменится, что ничего все безнадежно, ничего вы не сделаете, становится самосбывающимся пророчеством. Вот это важно понимать. И власть очень старательно способствует именно таким настроениям. И поэтому люди, которые говорят о том, что ну ничего все безнадежно, никуда вы не денетесь, русские, значит, это генетические рабы здесь, вечно будет. Либо коммунизм сталинского толка, либо фашизм, вот эти люди на самом деле, при всем моем понимании того что, причин, которые побуждают их так говорить, эти люди становятся реально фактическими пособниками власти. При всем, еще раз говорю, понимании обоснованности того, что они говорят. Но вот они пособники власти, потому что они играют именно в эту сторону, в сторону отчаяние в сторону а это отчаяние оно самосбывающееся то есть если если всех уверить в том что ничего не получится тогда точно ничего не получится но есть люди которые так не говорят я сейчас имею в виду команду навального вот вы сказали об ошибки, ловушки, точнее, да, в которую попадают россияне, голосуют за КПРФ на фоне поливения в обществе, поскольку эти голоса фактически конвертируются в поддержку Путина. Означает ли, что это, в эту ловушку также попал и Алексей Навальный, и все, кто ратует за умное голосование? Частично. Частично, да. Почему я говорю частично? Потому что, э, ну, во-первых, я э, должен вам сказать, что умное голосование... Я с самого начала не поддерживал полностью. Я считаю, что это значит, тактика, имеющая ну, в целом достаточно ошибочную цель. Потому что заявление о том, что главная задача это что, там, отомстить Единой России, что-то сделать. Это ложная цель. Потому что Россия, Единая Россия, да, безусловно, это с одной стороны некий стержень, стержень вертикали исполнительной власти. Да, это так. Но э, это, безусловно, не партия власти в полном смысле этого слова. То есть, э, понятно, что Небольшое проседание Единой России, оно, возможно, будет на этих выборах, оно не обеспечивает крушение путинского режима. Потому что вот четыре ноги, на которые опирается путинский режим это красный фашизм Зюганова, бюрократический фашизм Единая Россия, это коричневый фашизм, Справедливая Россия, он стал коричневым после прихода туда Прилепина. И бандитский фашизм это ЛДПР. Они на самом деле все являются опорами Путина. Поэтому э, немножко перераспределение веса путинизма между этими четырьмя ногами, в общем, радикального изменения не даст. Но при этом, э, чем хорошо, хороша э, вот эта вот тактика? Во-первых, в некоторых случаях она действительно при, э, приведет к э, приходу каких-то... Ну, мы видели, на московских выборах пришли, благодаря в значительной степени тактике, умного голосования пришло некоторое количество протестных депутатов и в принципе не исключено что в какой-то момент при потому что страна меняется ситуация в стране меняется происходит проседание экономики и не исключено что в какой-то момент это может в каких-то регионах привести ну просто к победе других сил ну в частности, Возьмите Хабаров, с которым просто-напросто полностью ЛДПР. Да, это отвратительно. Это бандитский фашизм, который в лице ЛДПР, который взял власть там полностью, практически полностью контролируя и получил губернаторский пост. И получил значит, региональный парламент и городской парламент. Все в руках ЛДПР оказалось. Значит, да, в результате, но в результате действительно были протесты, многомесячные протесты. Ну, сейчас очень интересно, как Путин попытается протолкнуть своего кандидата, вот этого мальчика, банного мальчика Жириновского. Если такое произойдет в целом ряде регионов, то подавить протесты будет довольно сложно. Это будет катализатором. И, в, поэтому в целом я, например, считаю, что позиция может быть и должна быть такой. Но голосовать, с моей точки зрения, во-первых, прежде всего, надо все-таки идти на выборы. Я не считаю, что вот нам надо сейчас по этому поводу устраивать какую-то страшную разборку с теми, кто призывает там, бойкотировать выборы, еще что-то. Это тактический вопрос. И это не самый важный вопрос, еще раз подчеркиваю, не самый, не судьбоносный вопрос. Не надо по этому поводу ссориться, обзывать друг друга там пособниками Путина и так далее. Значит, но это, с моей точки зрения, бойкотирование или просто отстранение от выборов, это ошибка. Не самое страшное, но ошибка. Значит, что касается умного голосования, то я думаю, что голосовать надо умно, а это значит зрячее. Зрячее. То есть, не вслепую смотреть на какой-то список, который дал даже такой уважаемый в протестной среде человек, который является лидером. Протесты по-прежнему остаются, я имею в виду Алексея Навального. Даже в этом случае принцип «не сотвори себе кумира» действует. И надо раскрыть глаза и смотреть, что написано в бюллетене. И если вы видите, что умное голосование рекомендует э, человека, который э, ну, не слишком вам противен, не слишком отвратительно. Что это не какой-нибудь там Прилепин, или не какой-нибудь там Стариков, или еще что-нибудь совершенно несуразное то да, наверное, можно поддержать умное голосование. В том числе и потому, что вообще поддержать сейчас Навального – это хорошее дело. Но если вы видите, что э, умное голосование по каким-то причинам, там люди, которые рекомендуют, э, дают рекомендации от именно умного голосования, ну, в общем, они находятся за границей. И они не очень видят, э, может быть, ситуацию в регионах, и они, в общем... Ну, в достаточной степени, ну, я бы сказал, не чужды догматизму. Если вот этот догматизм приводит к тому, что у вас в списке, в вашем бюллетене находится человек, близкий вам по взглядам. Я считаю, что надо его поддержать. Почему нет? Все эти разговоры, что вот вы поддержите там более слабого, близкого вам по взгляду человека, и это будет отдано. Да не важно. Важно, голосуйте умом. Видите... Вот есть, например, в Краснодарском крае Пивоваров, который сидит в тюрьме. Это политзек очевидный. Вероятность его прохождения в Государственную Думу очень близка к нулю, если не равна ему. Но я считаю, что краснодарцам, тем людям, которые против Путина, надо посоветовать поддерживать Пивоварова. Потому что количество голосов, поданных за Пивоварова, политзека, оно... Это показатель протеста. Это в значительной степени. Ну и, кроме всего прочего, это поддержка политзека. Почему нет? Поэтому я думаю, что, скажем, в Питере, конечно же, надо поддерживать Вишневского. Я думаю, что в Москве ну я бы поддержал Марину Литвиновичу. Я бы, При том, что там э, всякая история была. И были разногласия и с, и с Мариной Литвинович. А уж какие разногласия были с Владимиром Рыжковым. Я даже и перечислять не буду. Но, тем не менее, я бы э, в Москве поддержал сейчас Владимира Рыжкова. Но ну, он не в моем округе идет. Поэтому нет. При всех разногласиях. Но я считаю, что каждый э, человек, э, б, с, хоть как-то близких к нашим взглядам. Потому что полного тождества... Взглядов не бывает никогда ни у кого, если мы будем искать полного тождества, искать э, кандидата, у которого с нами, с каждым из нас нет никаких разногласий, мы найдем только одного человека из 7 миллиардов населения Земли, самого себя, и то не всегда. Поэтому я полагаю, что надо в обязательном порядке голосовать за тех, чьи взгляды хоть как-то близки, э, и попадание такого человека в Государственную Думу уже уже ломает вот эту вот спираль молчания, которая сейчас закручена. Уже работает против уныния, против безнадёги, которая царит сейчас в протестном обществе и которая пытается всеми силами э, поддерживать в протестном э, электорате, в протестной части населения власть. Мы этим самым ломаем вот эту, вот, вот эту зловещую спираль молчания, которая очень сильно на руку власти. Поэтому я думаю, что это важно. Это, это существенная история. Это не решает. Конечно, вот, э, обычно сторонники неучастия в выборах вы, выбегают и э, с, значит, с видом провозвестника какой-то новой истины. Говорят, на выборах власть не меняет. Ну, да, Конечно, не меняется. Все это понимают. Мы решаем совершенно другие задачи. Мы на самом деле решаем совсем другие задачи. Мы пытаемся сохранить протест в России. Это важно. Сбережение протеста. Вот чем мы занимаемся. Потому что неучастие в выборах – это порождение дальше эскалации уныния. Потому что люди, особенно в регионах, имеющие протестное настроение, они чувствуют себя одинокими. Потому что они не видят вообще, они, не, они лишенцы. Ну, мы все, по сути дела, лишенцы. Сейчас ни одного голоса нет в Думе и вообще во власти, который бы хоть как-то представлял наши взгляды. Мы лишенцы. Вот для того, чтобы перестать быть лишенцами, надо попытаться что-то изменить. В том числе и на этих, да, псевдовыборах, на этих, и все разговоры о том, что мы тем самым там, легитимизируем власть. но ну, это бред севыкобыл. Какая к черту легитимизация нужна Путину? Он уже изгой. Он уже международный преступник. Плевать ему. Он, он сделал все для того, чтобы не было наблюдателей международных на выборах. Уже вероятность того, это важная история, важно то, чтобы эти выборы были признаны недействительными, нелегитимными, чтобы их не признало международное сообщество. Это одна задача. А вторая задача, что несмотря на, на все это, важно, чтобы хотя бы какое-то количество голосов, представляющих наши взгляды, в этом пусть нелегитимном парламенте оказалось. Это важные задачи, они друг другу не противоречат. Давайте теперь поговорим о том, что после, причем рассмотрим этот вопрос с двух сторон. Вот вы говорите о том, что протестный потенциал общества растет, об этом показывают и настроения, и социологические замеры, которые вот в последнее время выходят, в том числе того же самого Левада-центр. Можно ли в связи с этим рассматривать вот это вот трехдневное голосование, эту процедуру, как неким таким черным лебедем, который сможет этот протестный потенциал направить в какое-то практическое русло? Я думаю, что это крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Я каждый раз, когда мне предлагают сделать какой-то прогноз, я говорю, что в России прогнозы делать это крайне неблагодарное занятие, потому что в России все меняется мгновенно. Это пресловутая российская инверсия, которая иногда вот это переворачивание общественных настроений на 180 градусов оно иногда длится несколько лет, а иногда происходит мгновенно. Оно происходит иногда просто мгновенно за, э, за два дня. И тогда происходит вот то, что происходило в семнадцатом году за два дня. Тогда происходит то, что происходило в, э, уже в, в Советском Союзе в 1991 году. Тоже фактически за два дня. Это происходит мгновенно. Это и, и предсказать эту инверсию довольно сложно. Я не вижу сейчас предпосылок для того, чтобы вот эта инверсия она, в общем-то, случилась в результате вот этих вот псевдовыборов. Хотя в 2011 году я не знаю человека, который бы предсказал волнения 2011-2012 года, которые тоже случились после довольно рутинных выборов. Но почему-то оказалось, что вот под коркой, понимаете, вот мы живем вот под этой коркой путинизма. И что происходит под этой коркой путинизма? Социологи пытаются это прогнозировать. Они пытаются как-то понять, вот какими-то своими щупами проткнуть эту корку. И пытаются понять, а что там за ней происходит в, созна... в общественном сознании. Иногда получается, что-то они... Но очень-очень ограничено. Что там на самом деле происходит, сказать трудно. Вполне возможно, что что-то происходит, что вызовет какие-то... Пока я не вижу этих... Вот мне недоступны а, те индикаторы, которые позволили бы сказать, что ну, в результате вот этой спец спецоперации что-то произойдет. Пока я этого не вижу. И вторая сторона этого же вопроса, что после, в плане действий власти. Увидим ли мы продолжение закручивания гаек, или в этом плане, в плане репрессии наступит такая некая стагнация? Я думаю, что какой-то, не то что мгновенно, там после 19 го Сентября 20 числа всех поведут на расстрел. Не поведут. Значит, но э, то, что вот эта машина не останавливается, что эта машина маховик репрессии, он не будет остановлен, что он будет и дальше, и дальше закручиваться, для меня это совершенно очевидно. Это связано с, не только с тем, что э, ну, безусловно, это связано и с тем, что происходит в голове Путина. Он нацелен на это. Но это связано и с некоторой автономностью вот этой запущенной системы, потому что чудовищный гигантский репрессивный аппарат, значит, вот эта конструкция даже только-только самого ФСБ, который воспроизводит сталинскую структуру НКВД в каждом регионе, вот в каждом регионе сидит большое количество капитанов, майоров, подполковников, полковников ФСБ, которые должны э, иметь ну что ну какой какой там э, в тульской губернии какие там какие там диверсанты и шпионы а они должны их ловить они должны шпионов ловить они должны диверсантов ловить они должны экстремистов ловить им нужно получать э, следующие звездочки награды повышение по, по должности по службе продвигаться и так далее и они порождают и эта э, э, машина репрессии она запущена и они будут ловить они будут увеличивать, они будут увеличивать количество шпионов, на самом деле которых нет, количество диверсантов, количество экстремистов, это будет производить. Мы видим, как делаются эти дела, и это в значительной степени, да, это поощряется властью, верховной властью, Кремлем, но это не организовано. каждый из этих дел не организовывает Путин лично. Для этого есть другие. Это происходит автономно, без его участия. Он запустил эту машину, а дальше она едет этот каток, едет самостоятельно. И в значительной степени он, в общем-то, известно, как ну, не только революции, но и репрессии пожирают тех, кто их организовывал. А у нас тут как раз, раз уж мы упоминали социологические исследования, вышло одно из них накануне, которое говорит о том, что 41% россиян при появлении у них возможности уехать за рубеж не стали бы этого делать, а остались бы в России. При этом 10 лет назад таких было 28%. Тут нет ли некого противоречия, когда вы говорите, что растет протестный потенциал с одной стороны, а с другой стороны все больше людей хотят жить в России. Вроде как устраивает их все. Понимаете, э, российское общественное сознание, оно достаточно иррационально. Ну, вот один из этих примеров мы только что показали, что э, вроде бы э, в целом настроения левеют резко, а власть правеет тоже резко. А, и несмотря на это, россия, россияне, ну, ни, никаких сомнений нет, что в итоге, так сказать, по итогам этого э, мероприятия, россияне поддерживают партию власти, вне всякого сомнения. Здесь нет никаких проблем, потому что, ну, во-первых, среди россиян очень небольшое количество людей, которые реально были за границей. Ну, просто очень небольшое количество людей, которые имеют загранпаспорт, а уж тех, кто побывал за границей, может там, может как-то оценить вот это вот, значит, реальные возможности, что там происходит. Идет тотальная истерика по поводу того, как ужасно как мир катится к чертовой матери, как Америка разваливается, Европа разваливается, загнивает. Что в Европе в обязательном порядке каждого, кто туда приезжает, заставляют вступать в межрасовый гомосексуальный контакт. Это просто в обязательно. Каждый, кто туда приезжает, ему обязательно находит значит, партнера другого цвета кожи, но одинаковой гендерной принадлежности. В обязательном порядке и заставляют с ним жить. Это вот то, что происходит сейчас в телевизоре каждый день. И поэтому, ну, там, как известно, насилуют черепах, но, в общем, происходят страшные ужасы. И естественно, что да, какое-то количество людей... В это не верит совсем, какое-то количество людей думают, ну, что-то в этом, наверное, есть. Наверное, что-то в этом есть. И как это И в результате, да, это действительно сказывается, это действительно, так сказать, влияет на общественное настроение. Достаточно большое количество людей, считают, что ну просто, просто убеждены, что в России лучше. Что в России лучше. Да. Причем те люди, которые уезжают, ведь мы же знаем этот эффект Брайтон Бич. Когда те люди, которые уезжают в Соединенные Штаты Америки, они оттуда начинают писать, ой, здесь ужасно, здесь гораздо хуже, чем, чем в России, какой кошмар, как ужасно. Известно это замечательное выступление гражданки Северной Кореи, которая приехала в Соединенные Штаты и начала публично выступать и рассказывать о том, что в Северной Корее было намного лучше. А в Соединенные Штаты ужасы тоталитаризма гораздо хуже, чем в Северной Корее. Ну, при этом, как россияне, которые значит, говорят об ужасах значит, американского тоталитаризма, не собираются возвращаться почему-то на родину, так и вот эта гражданская Северная Корея почему-то не спешит назад в КНДР а все-таки она предпочитает мучиться в Соединенных Штатах Америки. Вот. Но, тем не менее, это, это все транслируется по федеральным каналам, это все оказывает воздействие. Оказывает воздействие. Тут э, какая-то эффективность вот, э, этой, этой информационной войны, она, безусловно, есть. Да, и последнее, наверное, что спрошу. У нас э, тут э, снова ухудшается ситуация коронавирусной на этом фоне... Даже вот Путин накануне высказался, сказал, что действительно это, видимо, какой-то опасный вирус, может быть, мне придется изолироваться и уйти на карантин. И некоторые наблюдатели, комментаторы и политологи сказали, что неспроста, наверное, это он сказал. Видимо, после выборов ожидает что-то в стиле обязательной вакцинации россиян. И мы видим, кстати, что в европейских многих странах сейчас проходят такие антиковидные митинги, да, митинги антиваксеров. Ждет ли э, россиян как бы такая Россию такая же тенденция, да и может быть вот вот в этом плане как-то протестное настроение выйдет на улицу? Знаете, я естественно не могу вообще сознание Путина это такая вот специальная темная материя, в которую как-то не очень хочется погружаться. Я думаю, что поскольку этот человек достаточно дремучий ну, все слышали и видели его выступление там и по поводу Ивана Грозного, по поводу Малюта Скуратова, последнее его, так сказать, совершенно потрясающее перло по поводу Александра Невского. Значит, ну, вообще человек, еще раз говорю, достаточно дремучих, архаичных взглядов, человек, который не пользуется компьютером, который не знает, что такое социальные сети. Это скандальная история с ну, мальчиком, который попросил его подписаться на его... Ютуб-каналы он долго спрашивал, где подписать, что подписать, что ты хочешь от меня. Я подпишу, только скажи бумажку дать. Вот. Это, это все э, достаточно характерно для э, вот, того узурпатора, который называет себя президентом Российской Федерации, э, поэтому э, вот его, э, то, что он думает, он на самом деле, э, что он думает по поводу коронавируса, э, нужно. Искать ответ на этот вопрос не в его словах, а в его действиях. Это то, что каждый человек, который вступает с ним в контакт, он должен сначала две недели за казенный счет сидеть на карантине. Это, ну, такого нет нигде. Когда он встречается с людьми, либо это люди, которые отсидели на карантине три недели, либо это дистанция в 30-40 метров. Мы видим, как он значит, строит свои публичные выступления. Вот санитарная зона 30-40 метров. Ближе никто не подходит. То есть, это человек, который панически боится и очень бережет свое здоровье. Больше, чем любой лидер на планете. Это вот совершенно очевидно. Но на граждан России ему глубоко наплевать. Вот это, это то есть, Первый аксиом. Он действительно бережет свое здоровье. Панически боится заболеть это аксиома, Второе, вторая аксиома, ему абсолютно плевать на граждан Российской Федерации, поэтому я думаю, что он попытается переложить, ну, как обычно, переложить ответственность за какие-то э, антиковидные мероприятия на регионы, на министерство. то есть сам он будет в стороне сказать, ну, вот как хотите, а вот э, там Собянин решил, так сказать, опять все закрыть, или там э, в Питере решили все закрыть, ну, им виднее, то есть в данном случае он будет всячески уходить, он будет прислушиваться, присматриваться. Да, действительно, я думаю, что если будут предприняты те меры, которые сейчас принимаются в целом ряде, ну и в Соединенных Штатах Америки, и в целом ряде европейских стран, то протесты будут. Потому что, ну вот это, это уже затронет повседневную жизнь граждан, это затронет, значит, вот... Какую бумажку совать в избирательную урну, это гражданам России в большей или меньшей степени наплевать. А в целом наплевать совсем. Потому что люди не видят связи между вот этим вот процессом значит, сования бумажки в избирательную урну и своей собственной жизнью. Этой связи в головах у людей нет. А вот связь между тем, что кто-то пытается насильно, так сказать, вколоть ему там в плечо какое-то вещество, вот эта связь, она физически ощущается. И здесь, конечно, протесты будут. Это совершенно очевидно. Потому что и антиваксеров, и ковидоскептиков в России очень много. Но я думаю, что власть, поскольку ей наплевать, вот Байден почему сделал вот это вот крайне непопулярное, пошел на, пошел на меру, значит, там сделал полуобязательную вакцинацию для целого ряда категорий граждан. Потому что он, он, ему, как и лидерам европейских стран, не наплевать на собственное население. Я сейчас не, не говорю о том, что правильно, неправильно. Но в любом случае, эта мера непопулярная достаточно. Она продиктована заботой о населении. Путину наплевать. Поэтому он посмотрит, если народ не хочет вакцинироваться. Ну и пусть не вакцинируется. Я уверен, что вот такой вот... Или все спустит на... Регионы, пусть они отвечают, пусть, так сказать, все недовольство будет против. Сам он за это... Это не, это не ситуация с Крымом, это не ситуация с обнулением срока. Здесь он готов ломать всех через колено. А забота о населении не является тем вопросом, ради которого Путин будет э, вступать в какие-то конфликты с настроениями граждан. Ему на это не плевать. Ну что ж, совсем скоро уже узнаем, по какому из обсужденных нами сегодня сценариев пойдет развитие событий в России. Спасибо большое, Игорь Александрович, за то, что вышли с нами на связь. Спасибо, удачи вам. Я напомню, что это был выпуск в рамках канала Форума Свободной России. Беседовали мы сегодня с журналистом, социологом и постоянным участником Форума Свободной России Игорем Яковенко. А о том, что, собственно, будет дальше, будем уже обсуждать с нашими другими спикерами в следующих выпусках. Я на этом с вами прощаюсь.